Снова приветствую вас на нашем YouTube-канале NotPastRigun Постригун. Также приветствую вас в нашей группе ВКонтакте NotPastRigun Сегодня микро видео. Две одинаковых в общем-то, машинки Mozern 1250. Но одна называется Class 50, другая называется Max 50. Кто не в курсе, это абсолютно одинаковые машинки. У Max просто в комплект добавляют две насадки 10-16 мм. В остальном машинки абсолютно одинаковые. Но вот эта вот машинка 2019 года эта машинка. 21 -го года выпуска и внешне ничего не поменялось но если посмотреть на блок питания вот блок питания старый 19 -го года давайте попробуем его сфокусировать итак самое главное что нас здесь интересует это выходная мощность 24 ватта и теперь берем новую 21 -го года 14,4 вата. То есть, мощность упала почти вдвое. Да? Мощность упала почти вдвое. Поменялась ли начинка? Или просто этот блок был запасом? Часто такое бывает. Просто более мощный блок оказался более дешевым. Поэтому покупали его. У этого блока, кстати говоря, указан производитель Goldmark Китай. Да. А у этого блока вообще ничего не указано по производству, написано просто made in China. Все, то есть китайский тоже, ну, в общем-то, 99% всех блоков питания изготавливается в Китае, потому что там тупо дешевле все это делать. Что поменялось внутри? Итак, одна машинка внутри, другая машинка внутри. Как видите, компоновка не поменялась. Внешне все то же самое. Моторы выглядят аналогично. Давайте попробуем моторы выдернуть из корпуса и посмотреть, что на них написано. Давайте начнем с более свежей. Итак, давайте опять не в фокусе, сфокусируемся немножко. Итак, Название бренда Бюллер. И здесь более подробная информация. Бюллер мотор. Тип мотора. Вот логотипчик компании. 1260 шестьдесят двенадцать Все, и дата производства январь двадцать года. Ну, получается, здесь блок питания был выполнен в 2021 году, мотор в 2022. Машинка, видимо, собрана в 2022 году. Давайте посмотрим здесь. Опять же, мотор брендирован Бюллер. Так, здесь не докрутил. А, ну, не надо. Выдергиваем его из корпуса. Переворачиваем и смотрим, что там написано. Написано там Büller Motor 1260-1270. Но только 19 год дата производства. Моторы получаются те же самые. Давайте попробуем глянуть, что у нас тут на плате за маркировка. Давайте ее поближе попробую поднести. Угу. Здесь такая маркировочка. Здесь маркировка отличается. То есть вот этой вот надписи, которая в верхнем левом углу, здесь ее вообще нет. Вместо нее здесь у нас QR-код В восстановлен. Я вот смотрю на компоновку. Как минимум, схема осталась та же. Остались ли те же самые элементы на схеме. Мне так сходу сказать сложно. Но я сомневаюсь, что что-то тут... Прям принципиально поменялось. Я думаю... Здесь все то же самое. Так, на обороте у новой. Ага. Вот здесь есть у нас маркировка. она отличается от старой платки маркировки. Но компоновка на плате вся та же самая. Так что мое мнение переживать из-за того, что блок питания стал меньшей мощности, абсолютно не стоит. Мотор остался тот же самый. Скорее всего, просто с оптимизировали поставщиков оборудования. То есть, раньше поставляла блоки питания одна контора, сейчас поставляет другая. Стало выгоднее покупать блоки питания меньшей мощности. Там экономия какая-нибудь 50 рублей с одной машинки, но надо понимать, что крупный производитель удавится и за 50 рублей, потому что та цена, за которую вы покупаете в розницу машинку, это совсем не та цена, по которой они отгружают в опт. И оптовая цена для крупных дистрибьюторов может быть в 3, в 4, в 5 раз ниже, чем ценник в розничных магазинах. И, соответственно, там эти 50 рублей производитель вполне себе ощущает эту экономию особенно на крупных объемах когда выпускается десятками тысяч машинки мотор остался тот же мощность блока питания уменьшили но я думаю не в ущерб требованиям мотора скорее всего за годы эксплуатации поняли что так много ватт этому мотору не нужно ну и с свои издержки поэтому не пугайтесь что то мощность, которую мы пишем на сайте, теперь будет не 24 ватта, а 14,4 ватта для Moser Max 50 и класс 50 свежих годов выпуска. У нас других и не бывает. Лежалого товара у нас нет из-за наших цен, которые вы можете посмотреть у нас на сайте магазина enotpostrigon.ru. Там же есть наши контакты, телефон, по которому вы можете звонить, писать нам на WhatsApp или Telegram с вопросами, которые остались для вас неясны по этому видео. На этом все. Пока-пока. Если вам было полезно, ставьте палец вверх. Засим прощаюсь с вами до следующего видео. До свидания.